Вообще просто здесь нереально что-то такое, вот сосредоточение, насыщение всего и вся. И эта коммерция тысячи квадратных метров. С парковкой, как вы видите, проблем нет. Свой отдельный вход. В травертине у нас входная группа. Делать то, что захотите. Можете мебельный цех зафигарить. Можете какой-нибудь светофор, доброцен. Привет, уважаемые телезрители, друзья. Сейчас будет для вас супер крутая коммерция тысяча квадратных метров вот в этом месте супер бойкая супер оживленное место смотрите это жилой комплекс каньон за ним жилой комплекс каньон догомыс видите вот этот вход напротив магнита магнита косметика dns вот это вход вход прям вот, как говорится, какой-то водитель припарковался прямо на наш вход. Видите туда? Туда я сейчас зайду. Вот это вход. Здесь ставите свою вывеску и м -м, продаете то, что вы хотите, то, чем вы занимаетесь. Еще раз. Здесь у нас Торговый центр. Видите, наверх у нас лестничный эскалатор на полностью второй этаж. Там вообще все окна затонировали, то есть там им даже окна не нужны. А там у нас коммерция. Это вход. Запомнили его? Сейчас я пойду, пройду, зайду в него и покажу, что же там внутри. А пока по ходу пьесы, пока я иду, показываю. Здесь же у нас аптека, информсервис, столовая, строймаркет, борцовский клуб, металлобаза, автозапчасти, заправки. Вообще просто здесь нереально то-то такое вот сосредоточение, насыщение всего и вся. И эта коммерция тысячи квадратных метров. Продолжение. Да? Идет Я сейчас иду и с заднего входа, проходу зайду. Там была парадная, но здесь непосредственно, вот, видите, вход в нашу коммерцию. Тысяча квадратов, дорогие друзья, в продаже продаются. Отсюда вы можете здесь, э -э, купив эту коммерцию, или даже арендовать. Мне, в принципе, суть до дела без разницы совершенно. Э -э, делать то, что захотите. Можете мебельный цех зафигарить. Можете какой-нибудь светофор, доброцен. Да что вам тут нравится, порежьте на апартаменты и в продажу нафиг общежитие тут какой-нибудь хостел, как, как, как говорится, кому что нравится. И вот там у нас, грубо говоря, приезд погрузочная-разгрузочная, а это тот самый э, навесик. Я стоял вот в этом окне и рукою я махал. Так, как это? А, пультик нужен, чтобы открыть. Вот он наш ДНС, пес в дыму, электронные сигареты, всякая фигня. И вот он, магнит, все это здесь. Супер жирное мега сосредоточение С парковкой, как вы видите, проблем нет Свой отдельный вход В травертине у нас входная группа Закрываем Магазин закрывается И вот это все ваше удовольствие Чу. Круто, да? Тысяча квадратных метров вот там дополнительные санузлы, все коммуникации центральные, фанкулы везде стоят, по полностью везде, по периметру там, вот, погрузочно-разгрузочно, или еще один дополнительный боковой вход, проход организуйте, ребят, дорогие друзья, без проблем. Кто мечтал о бесстыжей дешевой коммерции? Ну, реально. Ценник здесь, я вам скажу, за квадратный метр Сумасшедший бешеный торг Продается бесстыже дешево Правда вам говорю э -э, В личку каждому скажу Потому что не могу говорить, как говорится да, э -э, Вот так во всеуслышание по почем, это все удовольствие у нас продается Потому что сейчас прибегут конкуренты на районе И камнями меня забьют По причине того, что Эту коммерцию отдают За хрен собачий Прям очень-очень Дешево Здесь же организуйте свои санузлы, что надо, все организуете, вытяжки у нас везде имеются, и м -м, ныне все продажи. Ваша богатая фантазия, плюс это коммерция, можно в ипотеку беспроцентную, беспроцентную рассрочку можно в ипотеку, везде есть вытяжки, просто заходите, организовывайтесь, то, чем вы занимаетесь, и... Как говорится, как говорится, плодитесь и размножайтесь, зарабатывайте. Кому коммерция 1000 квадратных метров у федеральной трассы Батумское шоссе? В таком месте сосредоточения, дорогие друзья, мой номер 8918 880 0747. Обращайтесь, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Мой номер 8918 880 0747. Дима ЮДВ. Пишите, звоните, делайте, что хотите. Я вам это предложение организую по сумасшедшей, бесстыжей, дешевой цене. Реально. Это дешевле, чем 100 тысяч рублей за квадратный метр. Остальное я не буду вам говорить, потому что не хочу шокировать вашу нежную психику. Потому что, если напишите в личку, кого интересует это предложение, вы обалдеете от этого предложения. Вон наш ход. Это все, что нас окружает. И я жду вашего звонка. Увидимся. Пока-пока.